Привет. Там мелькнуло, что ты за период с 1 июля 2021 года по 1 августа 2021 года Аугуст? заработал 320к рублей получается за 1011 дней. Ты за месяц, подлям только с донатов получаешь. Минуточку. А с нарезчиков, а заказики, а за платные подписки. Ну что еще? Погоди. Как? Э, Погоди. С 1.07 1.07.2.21 по 1.08 1.08.2.21, как я мог? Э -э -э я так не мог в, 20, в 2021 году августа поднять что-то. В 2021 году августа я сейчас смотрю на календарь, сейчас 11 июля и что-то очень странно получается с 107 по 10 странно. Ты за месяц под лям только за получаешь, даже близко нет, даже отдаленно нету ляма с донатов, О чем ты вообще говоришь? Доля снарящиков? Какая доля снарящиков? Там, там настолько, э, ну, относительно донатов от снарядчиков, там настолько супер копейки, что себе даже представить не можешь. Ну, типа, сейчас скажу примерно сколько. Примерно э, долларов в сумме 400. Один большой канал, один микроканал. А с остальных каналов я не беру, потому что они маленькие. Я не вижу смысла... А ну, еще раз. Ладно. Я, я уже говорю, что не вижу смысла, ну, типа, всех каналов прессовать. Э, какой, какой смысл заставлять их платить, если у них там нету фолловеров? Если у них будет 100 тысяч фолверов, тогда попрошу долю. Да и то я прошу очень маленькую долю, понимаешь? Короче, это копейки. Это супер копейки, это, это делается чисто по соображениям справедливости. Я не пытаюсь заработать на этом, никогда не пытался. Вот буквально за 6 лет стриминга я ни разу не пытался заработать на нарезчиках. Ни разу, ноль раз. Чисто по соображениям справедливости прошу четверть отдавать. Да и то, только у каналов, у которых есть какие-то фолловеры. Ну что еще? Там, короче, нету денег но вообще. Про платные подписки тоже там, ну, как бы, ну, не то, что нету денег, там есть какие-то деньги, но.. Это тоже, допустим, несравнимо э, Не знаю с чем, с донатами. Многие чего челы делают подписку на моем канале э, через какие-то страны, там где она дешевая. Допустим, в рублей 20-30. На Твиче, пока меня не банили, во времена прайма еще. Э, до первых банов. Там у нас подписок, порой выходило нормально. Ну был где-то, короче, период, год или полтора, до первых банов, и когда еще Prime появился. Вот тогда с подписок выходило на еще а неплохо. Типа можно было сравнить с донатами. Не, ну в любом случае в шепот. <laughs> Заработка в августе. <laughs> заработок, заработок в августе, в будущем подработал. Sims good.